Короче, такая хуйня. Всех что? отправляют на передовую. Вообще воевать? Воевать, да. Избец нахуй. Не Избец знаю, нахуй. Я, я, отказ, я отказ написал. 170 человек отказались. А что на это умирать? Приехай. Ну, я не знаю. Нас увезут, наверное, куда-нибудь. В прокуратуру, ФСБ. Не знаю. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Я не знаю. Ну, блядь, сука, еще не легче.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 да, так я, конечно, так и скажу, мне вообще похуй, бля, все, все охуели, бля, пидорасы, бля.